Завчера у меня была возможность встретиться с президентом компании, основателем компании, и он мне рассказал очень много интересного, я ему задавал вопросы, и он пообещал, что все будет сделано в этом месяце уже, и в феврале начнется уже окончательная версия, и уже в марте месяце, до 1 марта они хотят уже Idol Web загрузить, и, в принципе, появится еще одна новая музыкальная платформа, появится э, Wave Radio. И я думаю, что он так много функций мне рассказал, что я даже, можно сказать, что не смог все запомнить, то, что он рассказывал. Он сказал, что люди, которые будут заходить на Wave Score, они просто не будут покидать эту страницу, потому что там много интересного они найдут и будут просто развлекаться на этой странице, поэтому он уверен, абсолютно уверен, что это все будет работать, он более чем 100 тысяч долларов уже выплатил партнерам э, и еще готов выплатить э, неограниченное количество денег, деньги у нас резервированы, есть деньги для маркетинга, потому что это в принципе маркетинг, и когда уже все будет готово, тогда уже пойдут деньги, потому что будут присоединяются, уже в очереди стоят крупные компании, которые будут себя рекламировать на этом сайте. Почему они будут рекламировать на этом сайте себя? Да потому что просмотр на этих сайтах делается за очень короткое время. Если вы посмотрите у тех лидеров, которые уже ну, 2-3 месяца в этом проекте, у них начинается от 4 до 10, 10, до 20 миллионов просмотров. Именно этим привлекает э, инвесторов, привлекает те компании, которые будут хотеть себя рекламировать на этом сайте. И хочу вам сказать, что я два месяца в этом проекте, и у половина миллиона просмотров. На Ютубе я за два месяца не смог бы этого сделать. Там даже за год я не смог бы сделать, загрузив свои видеоролики 4,5 миллиона просмотров. Здесь буквально за каких-то два месяца у меня уже более чем 4,5 миллиона просмотров. Я вам хочу сказать, что в этом есть ценность рекламы этого уникального. Это видеосоциальная сеть. Первая в мире, которая платит деньги за то, что вы приглашаете своих друзей, свою социальную сеть, так же, как вы приглашаете людей в Facebook или ВКонтакте, они присоединяются, вам за это насчитываются баллы, и баллы превращаются в доллары. Но сейчас я хочу вам показать, как можно большие деньги работать в этом проекте. Это сайт Воронка, где будет очень много рекламных баннеров. Даже в верхней части, где вы видите вот этот рекламный баннер, шапочку, да, где сейчас написано Эмма Кларк голубого цвета, здесь также будут баннеры, как карусель, постоянно будут меняться. Вначале всегда будет заходить тот баннер, та картинка, которую вы загрузили. Потом будут появляться баннеры разных крупных компаний. Через некоторое время опять появится ваш баннер, и так постоянно будет меняться этот верхний баннер. Сбоку баннер, который рекламируете, также будет 4 баннера у каждого партнера. И, естественно, будут рекламные баннеры компаний, рекламные баннеры крупных компаний. Еще много интересного он рассказал и показал, но я сейчас все это не загрузил на слайды. Но я вам хочу сказать, что на следующий раз я просто не успел, сделал несколько скриншотов уже по новому бэк-офису, как это будет выглядеть. Я вам покажу эти картинки, но я думаю, что до этого месяца вы сами увидите, убедитесь, что компания постоянно работает над развитием этой компании. Постоянно усовершенствует, постоянно что-то добавляет, что-то изменяет, что было гораздо интереснее, легче и проще работать с этой программой. Для чего нужна эта социальная сеть? Я думаю, что каждый человек поймет, что через подобный инструмент можно очень эффективно рекламировать любой бизнес, любой продукт, любые услуги и любого человека. А ценность именно в том, о чем я вам рассказал, что большое количество просмотров обычно на этих страницах. Давайте посмотрим, сколько и как вы сможете зарабатывать деньги. И что вы за это получите. 25 долларов стоит сегодня инвестиция в этот проект. 17,5 долларов стоит заказ банковской карты. Для того, чтобы вы могли выводить заработанные деньги с платного сервиса из бесплатного сервиса, у вас должна быть банковская карта. Когда вы заказываете банковскую карту, она приблизительно на тот адрес, который вы укажете при регистрации, придет вам в течение от 4 до 6 недель. До тех пор вы имеете возможность Пригласить большое количество людей, которые начнут пользоваться этим сервисом, как и платным, так и бесплатным. Почему я советую вам всем заказывать банковскую карту? Да потому что если вы заказываете банковскую карту, у вас открывается так называемая Control Media, это платный сервис этого уникального проекта. Который параллельно дает вам возможность еще и бесплатно приглашать некоторых людей. И в бесплатном, и в платном вы параллельно зарабатываете деньги. Если вы приглашаете только на бесплатный ресурс, тогда в платном сервисе у вас нет заработка. И в бесплатном сервисе то, что вы заработаете, вы все равно не можете вывести и получить эти деньги. Вы можете их потратить в веб-магазинах, приобрести себе телефон, компьютер, что угодно. Там есть около 30 веб-магазинов в списке, где вы можете потратить деньги с бесплатного ресурса, который вы заработаете. Но я всем советую начинать этот бизнес с платного ресурса. Ведь вы, наверное, работали в других проектах, где ну, невозможно бесплатно зайти. Надо проплачивать то 50 долларов, то 100 долларов, 300 долларов, 500 долларов и начинать приглашать людей. Только тогда, если вы проплатились и пригласили людей, вы начнете зарабатывать деньги. Здесь всего 25 долларов. За это вы получаете уникальную веб-страницу, сайт-воронку, страничка захвата, с которой вы можете рекламировать любой бизнес, в котором вы находитесь, и в то же время зарабатывать деньги. Поэтому я хочу вам показать вначале, сколько вы денег можете заработать в этом сервисе, и потом поговорим, сколько вы можете заработать в бесплатном сервисе. Если человек входит за 25 долларов, он получает возможность заработка с платного сервиса, Возможность заработка с бесплатного сервиса. Поэтому я считаю, что не надо задаться, не надо ждать, а мгновенно заходить. Всего 25 долларов и начать работать, начать приглашать людей также за 25 долларов. Бесплатный сервис будет автоматически параллельно строиться. И если вы раз в жизни проводите 25 долларов. Уверяю вас, уже на следующий месяц, или может быть со второго месяца, вам не придется поддерживать свою активность со своего кармана, а бесплатный сервис принесет вам столько денег, чтобы вы могли активировать себя на следующий месяц. У некоторых людей это быстро пойдет, у некоторых медленнее, но я хочу вам сказать, что есть такие люди, которые за одну неделю. Заработали здесь в бесплатном сервисе после регистрации более чем 50 долларов за первую неделю его деятельности. Но давайте вначале посмотрим, сколько мы можем заработать и как звучит все-таки эта матрица. Вы, наверное, работали в матрицах. Есть матрицы, где говорят, достаточно пригласить только двух человек. и она. Начинает строиться, она будет очень глубокой для того, чтобы вы начали какие-то деньги зарабатывать. Есть странная матрица, где говорят пригласить трех человек и начинается строится ваша пирамида. Здесь не такая матрица, здесь обыкновенная квадратная матрица, где вы строитесь в ширину. Чем быстрее, чем шире вы построитесь, тем больше денег вы заработаете. Первое условие. Для того, чтобы вы начали зарабатывать деньги, вам надо пригласить как минимум 5 человек, которые также закажут банковскую карту и войдут, откроют себе Control Medi, которая стоит 25 долларов. Этим вы на первом уровне, которое называется Control F. За первого человека платится, вы получаете 8 долларов. За второго также 8, за третьего также 8, за четвертого 8, но за пятого вы уже получаете 9 долларов. Тем, что человек пригласил хотя бы четырех человек, он уже заработал 32 доллара. 32 доллара это достаточно, даже если еще бесплатный сервис вам не принес 25 долларов, вы можете уже с этих денег в следующий месяц активировать. Поэтому я думаю, что это абсолютно несложно пригласить четырех человек. Следующий уровень звучит по-другому. Когда вы вышли на уровень эксперт, у вас уже есть пять лично приглашенных, тогда вы уже начинаете зарабатывать за каждого дальнейшего человека, кому вы пригласите в первую линию, 9 долларов. Аж до 10 человека, и ежемесячно, после активации, долларов, ежемесячных активаций, вы будете получать уже 9 долларов с первой линии и 3 доллара со второй линии, то есть от лично приглашенных вашими приглашенными, чтобы вы чуть-чуть поняли, Сколько можно заработать уже на этом уровне? Я сделал небольшие подсчеты. Естественно, это только теория, что все мы люди разные, у всех другой под, разный подход к этому проекту, поэтому я хочу вам показать эту таблицу. Каждый человек, во всяком случае, будет стремиться, ну, пригласить хотя бы четырех, чтобы ему окупилась на следующий месяц его активность. Ведь они ежемесячно, когда будут активироваться, он всегда получит эти 32 доллара, если у него 3 человека в первой линии. Если у него есть пятый человек, он получит 41 доллар. С первой линии. Теперь лично приглашенные начинают приглашать. Они также постараются пригласить, как минимум, 4 человек для того, чтобы каждый из них. Заработал как минимум 32 доллара. Поэтому я пример сделал, что только 4 человека гласили ваши лично приглашенные. Значит, вы заработаете со второй линии 60 долларов. Таким образом, 101 доллар вы будете получать уже каждый месяц. Но это только начало. Но самое интересное, что это еще не потолок. так как Компания дает нам так называемый бонус соответствия, который называется Management of the Right, 1 доллар с неограниченной глубины. Представьте себе, что у вас во второй линии уже 20 человек Эти 20 человек, каждый попытается пригласить ну хотя бы 4. Кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем будем брать четырех человек. Значит, вы заработаете с третьей глубины. Еще 80 долларов, потому что 80 человек умножено на менеджмент, выбирает 1 доллар. Теперь эти 80 человек также, естественно, будут приглашать людей. И каждый будет стремиться к тому, чтобы у него как минимум было 4. Тогда у вас уже будет в четвертой линии 320 человек. 320 человек. Если я умножу до 1 доллара, до 320 долларов. И может быть и дальше. Может быть эти 320 человек пригласят только по одному человеку еще. Это будет уже сколько? Всего 640 человек. Значит, по одному доллару вы заработаете 1141 доллар в первый месяц. Я думаю, что это абсолютно несложно сделать, ведь этот менеджмент override, он с неограниченной глубины будет. Ведь будут люди уже на пятой глубине, которые также пригласят. Будут люди на шестой глубине, которые также пригласят. Вы всегда будете получать ежемесячно 1 доллар даже с этих неограниченных глубин. Потому что на этом уровне у вас в принципе ежемесячно только две глубины открывается Первая и вторая. Это значит, что вы гарантированно получаете 101 доллар каждый месяц. Вначале это будет ежемесячно, а потом придет время, когда это будет еженедельно. Знаете почему? Да потому что люди в разное время проплачиваются. Кто-то первого числа, кто-то 15 числа, кто-то 20. -го. То-то 25-го, то-то 30-го и так далее. Значит, его на следующий месяц, в этот же день, опять надо активироваться. Поэтому через некоторое время вы эти деньги будете получать еженедельно. Но это самый-самый маленький первый уровень, который я вам покажу. Теперь давайте посмотрим следующий. Это третий уровень, где вы выходите на уровень специалистов. Я напоминал вам, что с 5 по 10 вы получаете 9 долларов. Как только 10 присоединяется к вам, вы за него получаете уже 10 долларов. Потому что менеджментовый райд 2 доллара до бесконечности. Значит, ежемесячно на этом уровне вы будете получать от активации первой линии 10 долларов с каждого. Со второй линии вы будете получать при активации с каждого человека по 4 доллара. С третьей линии вы также будете получать по 4 доллара. И, естественно, Management Override, 2 доллара здесь уже, которые вы будете получать с неограниченной глубины. И я попытался поиграться с цифрами и сделал только четвертую, пятую, и шестую глубину. На шестой глубине люди пригласили только по одному человеку. Для вас это уже в месяц 6918 долларов. И это еще не потолок, потому что 2 доллара менеджмена в вы дальше будете получать с неограниченной глубины. Если вы это поймете, тогда вы поймете, как я здесь. Следующий уровень. Когда вы... После уровня специалист дальше приглашаете в первую линию людей, а рано или поздно у вас будет 20 человек. То до 20 человека вы получаете по 10 долларов, а уже с 20 человека вы получаете 11 долларов. Потому что на этом уровне менеджмент оборает уже 3 доллара. Значит, 8 плюс 3 это 11 долларов. С каждого человека на следующий месяц. Который активируется или подключится новый человек, вы 11 долларов получаете. На второй линии, если у вас будут появляться люди или активируются, вы будете получать 5 долларов. С третьей линии вы будете получать также 5 долларов с каждого человека. С четвертой вы также будете получать 5 долларов. Я опять сделал небольшие подсчеты. На этом уровне вы можете заработать около 23 980 долларов. Естественно, вы можете гораздо больше заработать, потому что management override на этом уровне уже 3 доллара. Давайте посмотрим следующий уровень. Следующий уровень – маэстро. Вы начинаете после 20 человека приглашаете аж до 35 человека, вы получаете 11 долларов за каждое приглашение. Как только 35 человек присоединился к вам, вы за него получаете уже 12 долларов. И с этого момента на следующий месяц, когда активируются все 35 человек, вы будете 12 долларов за каждого человека, который активировался в первой линии. Во второй линии, если будут люди активироваться, вы будете получать по 6 долларов. В третьей глубине 6 долларов. В четвертой глубине 6 долларов. И в пятой глубине также 6 долларов вы будете получать после каждой акции или приглашения нового человека Вашей команды. Но 4 доллара здесь вы также будете получать с неограниченной глубины. На этом уровне уже цифры довольно приличные. Здесь management override 4, которые вы будете получать с неограниченной глубины. Здесь у вас открывается первая, вторая, третья, четвертая, пятая глубина. Поэтому вы получаете долларов с каждого партнера в вашей команде. Но 4 доллара вы получаете в дальнейшем с неограниченной глубины. И я последний сделал подсчет. Если эти 2560 человек только пригласят по одному человеку, тогда вы заработаете еще 10 200 долларов. Всего вы можете заработать на этом уровне в месяц, Около 35 920 долларов. Я думаю, что при такой минимальной инвестиции 25 долларов, которые, можно сказать, человек проплачивает один раз в своей жизни, потому что все дальнейшие ежемесячные проплаты вам будет приносить бесплатный сервис. Если вы серьезно работаете, серьезно относитесь к этому проекту и поймете как это работает Платно в платном сервисе еженедельно вы можете выводить деньги потому что если вы заказали банковскую карту ваш доход еженедельно аккумулируется на вашей банковской карте и вы можете сразу эти деньги потратить я даже Слов не нахожу, как интересно придумала компания, что человек один раз в жизни проплачивает 25 долларов, бесплатный сервис ему приносит ежемесячно как минимум 25 долларов, с которых он поддерживает свой платный аккаунт и также все другие, и вы получаете и еженедельно зарабатываете деньги. Хочу вам сказать, что может быть будут такие люди, которые первый месяц еще бесплатно не заработают 25 долларов. Но уверяю вас, если вы будете серьезно работать и приглашать людей, то на втор... во втором месяце процентов заработаете эти 25 долларов. И начиная с третьего месяца вам это уже ломаного гроша не будет стоить бизнес, где вы пожизненно будете получать пассивный доход. Если человек начинает это понимать и правильно преподносить своим друзьям, знакомым, стоящим партнерам, уверяю вас, что вы в первую неделю уже заработаете серьезные деньги, и вы будете видеть свое будущее в этом проекте. Следующий уровень еще покруче, но здесь уже условия серьезнее. Здесь должно быть как минимум первой линии 50 человек. Потому что я рассказывал, что мы матрицу строим в ширину. В глубину она строит автоматически. Здесь уже менеджменты уверяют 5 долларов с неограниченной глубины. Можете представить себе какие-то деньги? Я думаю, что на этом уровне как минимум 100 тысяч долларов вы сможете зарабатывать в месяц. Начиная от 30 человека до 50 вы получаете. 12 долларов за каждого человека. А уже на уровне Grandmaster вы получать будете с первой линии 13 долларов ежемесячно при их активации или при регистрации новых дальнейших партнеров. Я думаю, что до этого уровня тоже можно выйти. Может быть, надо 4-5 месяцев. На этом уровне 100 тысяч долларов вы будете зарабатывать месяц. Вы понимаете? А следующий уровень, это последний уровень, Rockstar, где условия, чтобы выйти на этот уровень, 100 лично приглашенных партнеров первой линии. Здесь уже менеджментовый район будет 6 долларов. На этом уровне вы будете получать 14 долларов при активации всех 100 человек первой линии. Вы можете представить, сколько это денег. Только с первой линии. И говоря о второй линии, где вы будете общать 8 с каждого человека, с третьей линии 8, с четвертого 8, с пятого 8, с шестого 7, и с восьмого 7 долларов после ежемесячной активации партнеров вашей команды. На этом уровне Rockstar может быть можно в месяц заработать и полмиллиона, и даже может быть 1 миллион долларов. Потому что здесь также нет ограничений. Потому что менеджмент 6 долларов, вы с этого момента будете получать с неограниченной глубины. Ведь никто не запрещает. Ведь будут люди, которые не 100 пригласят, а пригласят и 150, и 200. Уже сегодня есть люди, которые имеют 200-250 человек приглашенных. Поэтому я думаю, что все люди, которые в бесплатном сервисе есть, рано или поздно они должны активироваться, если хотят выводить деньги. И представьте себе, что если у партнера есть 200 человек первой линии, в бесплатном сервисе, и они активируются, закажут себе банковскую карту. Он в платном сервисе вдвойне выполнил условия Rockstar. Это бешеные деньги. Это бешеные деньги. Ни в одном проекте вы при таких минимальных инвестициях такие деньги не заработаете. Да, можно заработать большие деньги, но инвестируйте 5 тысяч евро. 10 тысяч евро или хотя бы 1000 евро, тогда вы заработаете. Но вы должны пригласить людей, которые такие же суммы будут инвестировать. Здесь всего 25 долларов один раз в своей жизни. Вы можете это представить. А все остальное компания просто дарит вам с бесплатного сервиса, чтобы вы могли активировать ежемесячно свой платный ресурс. Что вы за это получаете? Вы получаете сайт под ключ, рекламный сайт, который будет иметь много функций, где люди просто будут сидеть на этом сайте с утра до вечера, развлекаться, слушать музыку, делать что угодно. Потому что здесь так много будет функций, что просто будет... Ничего не будет интересовать другое, они будут просто здесь сидеть и просто влюбятся в эту страничку, в этот проект. Компания, кроме того, что вы вошли в платный сервис и начали зарабатывать, дарит вам в подарок возможность бесплатного ресурса. где Некоторые люди, потому что у них нету 25 долларов, но если они хотят заработать, они также имеют возможность зарабатывать бесплатно. Сервис. Смотрите пару слов о бесплатном сервисе. Как можно заработать сегодня в бесплатном сервисе? Для того, чтобы вы зарабатывали в бесплатном сервисе, также надо в линии иметь чем больше либо приглашенных людей. Потому что с первой линии вам за каждого активного партнера дают 10 баллов. Но минимум у вас должно быть, для того, чтобы открылась вторая, третья глубина, у вас должно быть 30 баллов. Значит, должно быть 3 лично приглашенных в бесплатном сервисе. Это минимум. Но я хочу вам сказать, что если вы только троих пригласите в бесплатный сервис, месяцами будет строить, чтобы здесь вы достигли приличных доходов. Если вы пригласите 10-20 человек первого уровня, то, естественно, бесплатный сервис очень быстро начнет приносить вам серьезные доходы. На втором уровне, если вы открыли уже второй уровень, тогда ваши баллы второго, третьего и первого уровня, они суммируются. И если эти баллы достигают 250 баллов, у вас открывается третья, то есть четвертая, пятая глубина. Вы входите на уровень эксперт. На этой глубине также будут собираться баллы у вас, но здесь уже на этой глубине всего 6 баллов дается за каждого активного опора. Почему выгодно сегодня сделать 10 тысяч баллов? Да потому что на этом уровне, если партнер достигает этого уровня архитект, он с февраля месяца будет получать дополнительно к своим доходам с бесплатного сервиса по 1000 долларов ежедневно. Но для этого надо выйти. На этот уровень, архитект, где условия как минимум 10 тысяч баллов. Если у вас только три лично приглашенных партнера, то они будут длировать вас. Значит, они тоже будут приглашать каждый, может быть, их партнеры также будут приглашать каждый по три. Тогда вам 7 уровней надо строить сеть для того, чтобы набрать, хотя бы 10 тысяч баллов. Но если вы пригласите, допустим, 9 человек первой линии, и они также продублируют вас, каждый пригласит по 9, то для этого достаточно 4 уровня построить. Вам насчитают 45 тысяч баллов, и вы выйдете на уровень маэстра, даже перепрыгните уровень архитекта, потому что у вас будет ровно Четыре раза больше баллов, сколько нужно для уровня «Архитект». Хочу вам сказать, что на уровне «Архитект» вы будете получать как минимум в неделю по 500 долларов с бесплатного сервиса. На уровне «Маэстро» вы будете получать как минимум в неделю 1000 долларов. Ну, кто-то может быть меньше, кто-то больше, в зависимости от количества баллов, которые вы наберете еженедельно. Игра в бесплатном сервисе начинается с понедельника, заканчивается в воскресенье. Те партнеры, которые достигают указанного порога, в данный момент 20 долларов этот порог, они насчитанные баллы и попадают в виртуальный банк. Если кто-то не достигает в течение недели, то у него количество баллов не аннулируется, а продолжается на следующей неделе. И те же люди, которые вошли предыдущей недели, если они опять войдут в свои бэк-офисы, покажут какую-то актив, вам за них опять насчитают баллы. И тогда вы достигнете на второй неделе, допустим, этого порога. Если вы, естественно, активно работаете, вам насчитают эти баллы в банке. Хочу вам сказать, что при пороге 20 долларов это приблизительно около от 250 до 400 долларов, которые вы можете заработать в неделю. Поэтому не пугайтесь, если вы его не достигли в первую неделю, вы достигнете во вторую неделю или в третью неделю. Но деньги ваши не попадут все те деньги, которые насчитывались до тех пор, пока вы строили свой бизнес, они в конце суммируются и попадут в ваш виртуальный банк. Те люди, которые достигли этого порога, они сразу заметят в своем виртуальном банке, сколько они денег заработали в данной неделе. Почему все-таки сегодня еще есть возможность и стоит чуть-чуть поработать? Я думаю, что даже за 10 дней можно построить команду и набрать ею 10 тысяч баллов. 10 тысяч баллов, хочу вам сказать, что для этого достаточно приблизительно 300 человек, чтобы было в вашей команде. Если у вас будет около 300 человек в вашей команде, вы... Выйдите на уровень архитектора и начнете зарабатывать с бесплатного сервиса, но все-таки большие деньги и быстрые деньги – это в платном сервисе. Если бы вы поняли бы и начали бы все приглашать людей сразу за 25 долларов и сами, естественно, проплатили бы, у вас тогда появляется возможность заказать банковскую карту. Вы уже в первую неделю заметили бы, какие у вас деньги. Я с платного сервиса. где У меня в команде всего только 147 человек. Зарабатываю каждую неделю как минимум 100 долларов с платного сервиса. Но это только начало. Хочу вам сказать, что это 400 долларов в месяц. Это небольшие деньги еще. Но я уверен, что пройдет еще 2-3 месяца. И это будет еженедельно не 100 долларов, а еженедельно будет, может быть, 3, 4, 5 тысяч долларов из платного сервиса. Из бесплатного сервиса пусть будет только 1000 долларов. Да пусть будет только 25 долларов, для того, чтобы я смог на следующий месяц не со своего кармана проплачивать, а те деньги, которые я получил в подарок, перегнать на платный сервис и активировать свой аккаунт. Поэтому я советую вам присоединяйтесь к этой первой в мире видео социальной сети, которая даст возможность стать финансово независимым. Я видел, что здесь люди в чате писали, что они не верят в это. Ну, кто не верит, тот пусть проверит. Потому что тот человек, который хочет узнать, действительно это работает, он это может только тогда узнать и прочувствовать, если попробует. Если он не попробует этого делать, он никогда тогда в этом не убедится. Если вы просто будете смотреть на наших лидеров, которые уже 3-4 месяца в этом проекте, сколько они зарабатывают, я думаю, что это показатель. И хочу вам сказать, что приблизительно около 100 человек, может быть, которые зарабатывают как минимум, как минимум, 2-3 тысячи долларов в месяц. Приблизительно около 15-20 человек, которые зарабатывают уже 5-6 тысяч долларов в месяц. Ведь этот проект молодой, он на предстарте еще. Еще до сих пор, если мы в левом верхнем углу, бета-версия. Это еще не конец. Когда компания закончит все, все функции будут включены, то вы увидите, что люди, которые еще не пришли, будут здесь. Те люди, которые уже пришли, но не проявляют свою активность, они возвратятся и будут очень активно пользоваться этим сервисом. Александр спрашивает, когда подключат платежную систему ОКП. К сожалению, OKPA не подключат, а подключат другую платежную систему, Payout называется, которая гораздо дешевле, потому что ОКП очень большие комиссионные берет. ОКП берет 10 долларов за каждый перевод денег. Поэтому подключат платежную систему, которая всего 2 доллара берет. И эта платежная система работает по всему миру. Значит, Александр спрашивает, почему так плохо грузится сайт? Да, я напоминал это президенту компании. Он сказал, что его тоже бесит, что так медленно грузится на сайт. Но ему сказали айтичники, что до тех пор, пока они не загрузят все функции и не исправят все ошибки и полностью не усовершенствуют сайт, они не могут загрузить на основной сервис, сервер. Если они загрузили бы сейчас на основной быстрый сервер, то при каждом каком-то изменении они должны бы отключать этот сервер. В этом случае вообще допуска к сайту у партнеров не было бы. Поэтому бросит всех чуть-чуть терпения. Это очень скоро наладится. И когда все они закончат, загрузят на основной сервис, это будет летать, и просто один клик, секунда, все будет меняться. Поэтому чуть-чуть терпения, все это исправится, все это будет работать. Да, вот спрашивают, Network Page View. Это и есть просмотры ваших страниц. Если вы будете делиться на других социальных сетях своей ссылкой, то этот Network Page View будет расти. У меня Network Page View за два месяца 4,5 миллиона просмотров. Сколько человек можно подключиться до одного IP-адреса? С одного IP-адреса я так знаю, что максимум два, но может быть три человека можно подключить. Я этого не делал, потому не проверял, это каждый человек будет сам проверить. Два это точно. Это не YouTube, это WaveScore, просмотры увеличиваются на WaveScore. А как они на YouTube увеличиваются, это уже компания с YouTube решает, потому что компания с YouTube в контракте имеет, делает концентрированные просмотры YouTube, YouTube платит от этой компании, частью этих денег делится с нами. Поэтому мы не YouTube, и мы не обязаны поднимать YouTube просмотры, потому что просмотр на YouTube, если на YouTube идет просмотр. У нас ютубовские видеоролики просматриваются в нашем ресурсе, и если вы делитесь на социальных сетях, вы будете видеть, как будут расти ваши просмотры. Андрей Трофимов, говорит, президент, сказал, что денег много, а выплаты и поплату почему-то не выплачивают. Выплачивают. Я сегодня получил деньги. В пятницу будет следующий транш. Другие люди будут получать. Потому что пока программа не готова еще к этому. Чуть-чуть поспешили они, может быть. Потому что программисты не успевают программировать и, и бесплатную часть. Поэтому они мануально... По очереди каждому высылают. Сегодня, сегодня много людей получили. Я тоже сегодня получил 500 долларов. И в пятницу мне сказали, что следующий транс будет, который будет в Ирислан, люди также получат, наверное, в субботу или в воскресенье получат свои деньги. Я закажу банковскую карту, по каким маркетингам я буду получать, по платному, бесплатному или по двум этим маркетингам. Если вы, Татьяна, не закажете банковскую карту, вам также будет по бесплатному и платному маркетингу отчисляться деньги, если вы войдете в платный сервис с бесплатного или вначале со своей банковской карты проплатите платный сервис. Если вы не заказываете банковскую карту, ну, тогда я считаю, что нет смысла вам этого делать, потому что деньги вы не получите с платного сервиса, с бесплатного вы можете потратить в веб-магазинах. Если вы хотите выводить деньги, свои деньги наличными, вам любой ценой надо заказать банковскую карту. И я считаю, что каждый партнер, который присоединяется сегодня в Wavescore, он должен проплатить 25 долларов и заказать сразу банковскую карту, потому что карта может длиться приблизительно 6 недель. А пока ее он получит, за 6 недель можно заработать серьезные деньги, и тогда он уже эти деньги может снять со своей банковской карты. Служба поддержки пока, как такова, только временная есть. Пока не формируется, не закончится полностью. Версия до тех пор не будет службы поддержки, которая будет с вами работать. Есть всего один человек, Кети, который исполняет обязанности в службу но она не разговаривает на русском и не понимает. Ей только можно писать на английском языке. Если вы ее напишете на английском языке, она вам ответит. В марте месяц будет включить русский язык. В этом месяце включат скрипт, где вы можете название видеоролика поставить на русском языке уже написать. Будет возможность в этом месяце уже каждый видеоролик писать объяснение, что это за видеоролики, о чем идет речь, о чем этот видеоролик. И поменяется первая страница плейлистов. Там будет, как было раньше в Ютрекере, маленькие иконки, и в принципе вы легко сможете, не надо будет листать направо налево, а все ваши иконки будут на одном экране, и вы любой плейлист можете запустить. Поэтому эти изменения уже я видел, они уже, в принципе, готовы. Сейчас их вряд еще в этом месяце. В этом месяце уже вы сможете сообщения писать друг другу. В конце следующего месяца выйдет мобильная версия. И в марте месяца запускается IdleWave. Это музыкальная платформа, которая будет давать возможность Талантливым людям показать себя и также зарабатывать деньги. Я прощаюсь с вами. Всего хорошего. До свидания. До следующих встреч.